Для того, чтобы получить банальный кусочек хлеба, вам нужно взять муку, как следует ее просеять, смешать с водой, с дрожжами или запустить процесс заквашивания и добавить, соответственно, закваски и получить тестовую заготовку путем замешивания в тестомесе. После этого заготовку бросить на стол, разделить на части, либо запустить процесс обминки. Это два разных процесса для получения разных результатов, но в целом он приводит к одному и тому же. Заготовки теста, внутри которого прошли определенные процессы. Заготовку теста вы помещаете либо в форму, либо на противень и помещаете в растоечный шкаф. После процессов растаивания мы получаем заготовку, которую помещаем в печь. В оно стоит положенное время, фиксируется форма, фиксируется колер и после этого происходит процесс остывания. Все вместе, весь этот цикл, самый короткий может быть от 4 до 5 часов, самый длинный от 2 и более суток. Именно из-за печей многие пекарни не открываются, потому что стоимость одной печи может доходить до 40 и до 50 тысяч евро. Номер один. Классическая печь конвекционная. Около вентилятора находится ТЭН, который нагревает воздух, который с помощью вентилятора распространяется по всей камере. Номер два. Ротационная печь, где помимо вращения вентилятора вращается и сама тележка, конструкция, на которой вы ставите противень. Номер три – это подовые печи. Когда у вас внутри камеры с помощью камня, под которым находится тены, нагревается пространство, и за счет этого набирается и удерживается температура. Но этого слишком мало, чтобы понять, как это работает. Начнем с простого. Почему вентилятор? Вентилятор – самое простое и дешевое изделие, сделанное из алюминия или из нержавеющей стали, который позволяет просто направлять воздух. Но при сильном вращении вентилятора он блокирует движение воздуха. Соответственно, дорогие печи уже используют не вентилятор, а турбину. При прямых углах воздух замыкается в, на этих углах, перегревает эти углы, и происходит в камере неравномерное распространение температуры. Поэтому в дорогих печах углы камеры сделаны со скосами. Что внутри происходит пода? Нагревается камера. Во время нагрева камеры, если все сделано из металла, происходит как бы излишний скачок температуры. Чтобы его нивелировать, печи обкладывают камнем. Камень по своей теплопроводности хорошо позволяет в камере как держать эту температуру на одеяло, так и не выпускать, потому что нет ни одного вентилятора, с помощью которого этот воздух двигается. Но когда камера не глубокая, то во время открывания клапана уходит часть этого воздуха. Происходит падение температуры, и вместе с ним опадает хлеб. Для этого камеры делают глубже и глубже, а также на входе в камеру ставят специальные обогревающие тены, которые создают термоодеяло. То есть, сколько бы вы ни открывали дверцу камеры, все равно внутри температура будет стабильна. Однако вы должны понимать, что та позиция, которая внутри камеры находится максимально близко к двери, все-таки разницу температуры будет на себе испытывать. Номер два, один из самых сложнейших аппаратов внутри пекарни, это не растойка, как вы могли бы подумать, а тестомес, поросячий любимый хвостик. Что такое тестомес? Это силовая машина. Почему силовая? Почему многие не догадываются о том, что это изделие такое тяжелое? вдумайтесь на секунду у вас 50 литровая чаша которая должна перемешивать более чем 40 килограмм единовременного теста до да, который находится внутри чаши густого тугого теста который образуется с помощью смешения воды и муки для того чтобы перемешивать эту массу вам нужна огромная сила что же делает тестомес с тестом во время замешивания вот это вращательное движение крюка обеспечивает равный промес а форма крюка бросает из стороны в сторону кусок теста позволяя его таким образом мять и обминать о стенке чаши и а сам крюк но при увеличении скорости есть высокая вероятность того что материал крюка будет нагреваться из-за трения от теста и о стенки чаши дежи и это приведет к тому что тесто начнет подходить прямо в деже как решать этот вопрос во первых надо более медленно замешивать а соответственно при более долгом замешивании вы не успеваете делать все циклы с последующими изделиями и вы уже ставите не один тестомес а второй третий и четвертый во-вторых, иногда тесто бывает настолько густым, что даже крюк не может его провернуть. И для этого используются либо кулачковые тестомесы, которые двумя лапами поднимают это тесто и делают его более пушистым, либо Z-образные, когда у вас вращательный орган в виде не спирали, а в виде буквы Z, который перемешивает тесто вот таким образом. Либо вилочный, когда погружается только на поверхности теста вилка, и она начинает вращением вокруг своей оси, поднимать тесто и опускать его равномерно обратно. За счет этого вы получаете более мягкое и нежное тесто. Как минимум 4 вида, и вам надо выбрать, какое для чего подходит. А теперь поговорим о миксерах. Я уже говорил про силовые машины-тестомесы, но миксер точно такая же силовая машина. Мы должны взбить большое количество теста или крема за счет быстрых движений, привести во вращение жидкость для образования пузырьков, спенивания и подъема густой массы. И у тестомесов, и у миксеров существуют чаши, которые охлаждаются водой. Но чем больше мы хотим от этой чаши, тем она дороже стоит. Поэтому эти силовые машины начинаются от 70 тысяч рублей, а заканчиваются где-то под небоскребами около 2, 3 и 4 миллионов. В любой пекарне должен быть и миксер, и тестомес. Тестомес мы используем для теста, миксер чаще всего для кремовых изделий или для мягкого пушистого теста. Квашивание, а по-современному ферментация – один из наиважнейших процессов хлебобулочной промышленности. А управление ферментацией – это то, ради чего создаются большие серии растоечных шкафов, с помощью которых можно замедлять или ускорять растаивание продукции. Процессы, которые происходят в растоечном шкафу, управляются либо с помощью электроники, либо с помощью механики. Растоечные шкафы бывают как подключаемыми к воде, так и заливные. Самые маленькие, которые устанавливаются под конвекционные печи, чаще всего бывают заливными. Но на самом деле в большом производстве вам удобнее шкафы, в которые вы можете закатывать шпильки, и не только одну, а две, три, пять, и управлять внутри э, влажностью и, собственно говоря, температурой. С помощью дорогих электронных устройств вы можете не только контролировать влажность, но и работу шкафа на расстоянии, плюс выстраивать определенные программируемые процессы для разных изделий. Одним из самых важных процессов для того, чтобы от куска теста перейти к каждой форме, это деление теста. Разделение теста идет обыкновенным шпателем на деревянной панели. Чтобы упростить этот процесс, были придуманы гидравлические делители. Когда вы определенного размера кусок теста закладываете в делитель, и после нажатия клавиши вы получаете разделенные куски этого теста уже четко по граммам. Таким образом, с помощью гидравлических делителей можно обеспечить стандартность изделий внутри пекарни, даже в таких ремесленных, как моя. Без гидравлического деления разделение будет происходить ручным образом, а значит медленнее, значит с усталостью пекаря. Поэтому гидравлический делитель нужен тогда, когда у вас идет объем, когда у вас идет хороший поток. Данные машины используются практически на всех производствах, которые производят от двух тонн и более в смену, и которые производят от тысячи изделий конкретного вида. И Макдональдс, и многие другие предприятия имеют гидравлические и делители, и округлители, объединенные в одну цепь за счет которого получается готовые шарообразные изделия, которые отправляются в предварительную расстойку. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что большинство мукопросеютелей оснащены магнитными улавливателями от винтов, от гаек, но не очищают от веток. Для этого и нужно несколько сит. Через первые сито проскакивать, чтобы убрать крупные катышки муки или какую-то грязь, которая попадает, а дальше стоит вибрационный магнитный уловитель, на который прилипают, соответственно, металлические части. Откуда эти части попадают? Никто специально муку не загрязняет. Просто во время работы жерновов на мельницах, к сожалению, от самих жерновов иногда отскакивают мелкие кусочки металла, которые, собственно говоря, и прилипают на мукопросеивающую машину. Во время просеивания муки мука объединяется с воздушной массой и становится взрывоопасной. Наличие рядом источника огня, искры, открытого пламени и всего остального может произвести к пожароопасной ситуации. И если у вас воздуховод каким-то случайным образом соединен с общей обменной вентиляцией, к взрыву этой вентиляции и возгоранию ее в доме. Будьте, пожалуйста, бдительны. Мое самое любимое изделие – это шпилька. Это тележка на четырех колесах для перевоза протвиней. С ней очень много всего неприятного может произойти. Во-первых, из-за того, что она металлическая, и при ее движении можно ударить в печь и разбить стекло. Во-вторых, если у противня нет ограничителя, не на самом противне, а на салазке, на которой вы вдвигаете противень, он может выскочить на той стороне, и вы можете потерять эти изделия, уронив их на пол. В-третьих, это колеса. Чем меньше колесо, тем при попадании в любую выбоину на полу колесо вздрагивает, а вместе с ним вздрагивают все изделия на шпильке и могут осыпаться. В-четвертых, если сама шпилька недостаточно жесткая, то при полной загрузке ее продукции вот эти полозья могут оторваться. Сварка, конечно же, держит полозок, но из-за того, что он тонкий и приваренная часть у него тоже обратная тонкая, вес, к сожалению, побеждает. Именно поэтому эти изделия стоят, во-первых, достаточно дорого, а во-вторых, они занимают достаточно много места. Поэтому мы придумали Z-образные шпильки, когда шпилька в шпильку занимает гораздо меньше места, чем несколько шпилек вместе. Таким образом, с помощью шпильки мы и решаем вопрос пространства, и решаем вопрос хранения. Потому что благодаря шпилькам мы можем разместить больше и больше продукции внутри пекарни и перемещать их от одного к другому. Увидимся! До новых встреч!